Здравствуйте! Уже поспели кабачки, они сейчас дешевые, и я решила попробовать приготовить рецепт из интернета. Называется этот рецепт «Ковришка из кабачков». Итак, что нам понадобится? Кабачок, один стакан, натертый на мелкой терке. Вот у меня вот такая терочка. Вот. Пол стакана сахара. Два яйца. Ванилин по вкусу. Разрыхлителя 2 чайных ложки. Или 1 чайная ложка соды. 1 чайная ложка лимонной кислоты. Как написано было в рецепте. Я заменила на разрыхлитель. 1,5-2 стакана муки. У меня 1,5 стакана. Сахарная пудра для Посыпки сверху и 100 грамм масла сливочного или маргарина. Итак, приступим. Натираем кабачок на мелкую терку. Его должно получиться около стакана. Кабачок здесь немножко больше стакана. Если у вас кабачок молоденький, его можно не чистить. Если у вас старый кабачок, обязательно очищаем. Шкурку очищаем и семена выбираем трем только мякоть итак в посуду где мы будем замешивать тесто высыпаем пол стакана сахара и 2 яйца и все это хорошенько перетираем растираем сахар с яйцом до однородности Добавляем растопленное масло еле тепленькое и продолжаем вымешивать дальше. все это вымешиваем опять же. И также потихоньку добавляем муку, разрыхлитель и ванильный ванилин. 2 чайные ложки разрыхлителя. немного ванилина не более по пакетиков вот и все аккуратненько вымешиваю аккуратно аккуратно вымешиваю тесто должно получиться не использованием всех указанных ингредиентов и полтора стакана муки у меня получилось вот такое по консистенции тесто, но чуть хуже или приблизительно такое, как на оладьи. Я готовлю по этому рецепту впервые вместе с вами. Посмотрим, что получится. Итак, дальше смазывать. Нужно смазать форму подсолнечным маслом. Выливаем это форму и запекаем Смазываем духовке, форму для выпечки подсолнечным маслом. И дно и бортики я смажу. Вот. И выливаю тесто в форму. Вылила я тесто в форму разровняла и ставлю в духовку нагретую до 180 градусов на полчаса будем пробовать зубочисткой на готовность полчаса. наша ковришка вот приобрела такой цвет вот я еще ее оставлю минут на 10 в духовке закрытой проба на скалочкой проба показала, чтобы ковришка выпеклась. В общем, оставляем минут на 10 закрыть. 10 минут прошло, я вытащила, вынула из духовки уже ковришку и посыпаю сахарной пудрой через сито. Вот так. Это по вкусу, как вы хотите, так и посыпайте. Вот. Сейчас я разрежу Посмотрим, какая ковришка в разрезе. такой вид имеет ковришка. В разрезе. Сейчас я ее попробую. Мягенькая довольно-таки. еще горячая, правда. Наверное, надо, чтобы остыла. Ну, довольно-таки вкусно. Подойдет к чаю, кофе. Приятного Наша ковришка напоминает влажный пирог. Э -э кабачки совсем здесь не чувствуются. Вот. Готовить ее легко. Ну, в принципе, рецепт имеет место. Приятного аппетита. До новых встреч.